Сколько по э, рублям обошелся этот киберклуб? Больше миллиона долларов. Больше миллиона долларов. Посмотрим, какой у меня будет FPS. Ну, FPS хороший. Вот каждый FPS стоит один рубль. Это тысяча... Уже восемь вроде стоит одна. Не думал, что я буду рассматривать мусорку в каком-то киберклубе, но она выглядит айтишно. Добрый день, меня зовут Шок Эриков, и сегодня мы находимся в городе Москва. Это, наверное, один из самых дорогих выпусков. Нет, мне не платили за этот выпуск. Это просто самый дорогой кибер-клуб, который находится в Российской Федерации. И не только, в СНГ. Как вы помните, я снимал уже такой ролик. Это был клуб Place, но он закрылся. Наверное, он был слишком дорогой. Но этот клуб подороже. И ценники там дороже. То, что сейчас вы увидите... Ребят, будьте аккуратнее. Но... Возможно, ей за что платить. Я еще не заходил внутрь до конца. Я только познакомился с некоторыми людьми. Но сейчас мы это все будем делать с вами. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, потому что холодно. А за холод можно поставить лайк. Этот клуб называется Invasion Universe. И, скорее всего, слово Invasion вы. Шаризи, что это означает? Это э, компания, которая собирает компьютеры. Это пока что все, что я знаю про этих ребят. Поэтому давайте посмотрим, что же они сделали со своими компьютерами в своем же киберклубе. Так, мы заходим, и вас всегда будет встречать владелец этого клуба. Это не так, ребята. Вас будут встречать наши девчонки, администраторы. Вот сейчас Настя пара. Они не хотели попадать в видео, но я их заставил только что. Владелец. Клуб. Как мы заходим, нас сразу встречает не только владелец, но и большая барная стойка. Где с какого числа будет алкоголь? Ну, если все, дай бог, хорошо. И с 8 апреля у нас появляется лицензия. Мы сейчас работаем над очень обширной картой коктейлей различных. У нас очень крутая команда, которая работала в том числе там бар Моргенштерна в баре Маргенштернов, в Кайке. Рестораны сырцы, прям топовые, короче, рестораны. Мы будем делать э, большое барное меню с инста такой крутой, который которое там хочется сфоткать uh -huh. и так далее. Потому что будут ну, такие эффектные короче, э, бокалы, там, да. подачи и так далее. Окей. Okay. Так, здесь у нас э, Xbox, серьезно? А, есть. зато зато это последний Xbox. Не, у нас есть Xbox X, их всего два, остальное это все PlayStation 5. А как, решение делать, брать Xbox, э, чем обусловлено? На тот момент, когда мы покупали, мы с большим трудом в нужном количестве приставки PlayStation 5 нашли, поэтому тут что не хватило, взяли Xbox. Так, это у нас лаунжи с PlayStation, с Xbox. Скажи, пожалуйста, по ценнику, сколько стоит часик посидеть вот тут, поиграть в Xbox? В лаунже у нас места отдельно не сдаются, это места для отдыха резидентов клуба, для наших гостей, которые ну, в основном берут либо место в общем зале, либо просто наши постоянные гости, у которых есть карта резидента или президента, они могут здесь бесплатно отдохнуть, поиграть. Вот. Это, для этого нужно быть членом клуба. Отлично. То есть получается все эти лаунжи, которые находятся здесь, они бесплатны, по сути, ну, формально не бесплатны для резидента. Формально бесплатно, да, но для того, чтобы быть резидентом, у тебя должен быть там баланс на карте э, гостя от 20 тысяч рублей. От 20 тысяч рублей. ты получаешь этот статус туда можно. Угу. Я на самом деле заинтересовался этим клубом вот этой штукой. Я видел где-то, ты в обзоре говорил, стоимость. Напомни, пожалуйста. Ну, а она, она не то, чтобы прямо... Ее главная ценность — это не цена, на самом деле, да. а технология, там, да, и как она выглядит. Но стоила она в районе, наверное, 200 тысяч примерно. Ага. А... а что это вообще такое? Это наш логотип. Вы видите вот эти трубки, в них закачан газ Синон. И под 12 тысяч вольт электричества, соответственно, вы видите сейчас реальные разряды электричества. Окей, давай пойдем дальше, что у нас тут находится? Я сразу вижу, ну это, наверное, Open Space обычно. Да, он так называется Space. Очень оригинально. Да. Он называется Space. У нас космическая концепция. Ну у нас называется Invasion, всторжение и так далее. Космическая концепция, поэтому тут игра слов. Open Space, Space, cosmos, Ой, подожди, я хочу, я сейчас испугаюсь. Тут же 4 места. Почему не 5? Ну, можно сесть, один игрок будет против другого. Mm -hmm. друг. То есть тут, по сути, нельзя провести комфортно матч 5 на 5. У нас для этого есть отдельная комната. Есть а если большой турнир? Большой турнир, пожалуйста. Вход в випку через код? Да, да. Этот, это я бы отдельно затронул. В чем отличие? Вообще, ты сказал, что стандартный зал, да, то есть я хочу сказать, что у нас в каждом у каждого места 140 сантиметров пространства по ширине, да. Каждый комп, этот комп, это RTX 3080 Plus Ryzen 95950X, 16 ядерный, э, последние процы, которые вышли буквально в декабре, то есть мы первые, кто их вообще поставил. Вот, поэтому у нас нет вообще разделения, например, по мощности компов, что в випках, что в Space одинаково мощные компьютеры. Меняется просто закрытость. Ну да, это отдельная история. В чем отличие vip от общего пространства, я расскажу тоже. Давайте посмотрим по девайсам, что у нас здесь творится. Кресло у нас... Так, я не смотрю, но это, наверное, Dixirator, как обычно? Нет, не угадал. Это вы? А, это варп Смотри, это да, это у нас... Мы сделали с варпом кастомную модель под нас. в отличие тут что? Здесь вообще усиленная... называется Ну, короче, где колесики. Мы сделали подлокотники с кожей, обтяжкой, да, то есть это даже не зам, тут mm -hmm. тоже кожа натуральная, тут наше теснение нашего логача, mm -hmm. то есть это такой кастом прям. Так, хорошо. Warp — это российская компания, я правильно да, понимаю? Да. Хорошо, смотри, если ты взял бы взял кресло с Dixiracer, это обошлось бы около 22-23 тысяч. Сколько обошлось одно кресло кастомное от Вар? Ну вот такое кресло вообще, если его покупать а по одну штуку, оно стоит в районе 50 тысяч. Нам сделали хорошие условия за опыт и за сотрудничество. То есть, ну, то есть, если вы захотите купить такое, оно будет где-то в районе стоить. 50 тысяч? Да. Давайте, давайте это посмотрю. Да. Так, насчет стола. Да. Лакшери. Камень, Камень я ничего никогда не видел. Да. Это интересно. Насчет монитора LG, я не слишком, не слишком, ну ладно, это ваши я партнеры, но просто именно игровой LG не зарекомендовал себя еще как игровой монитор. Хорошо, давай посмотрим по девайсам, А здесь у нас все от Logitech, я как понял, вы очень тесно партнеритесь с этой компанией, это хороший выбор. Так, наушники Logitech G Pro Wireless. Шикарно. Это первый клуб, где я замечаю беспроводные наушники. Это показывает э, доверие клиентам. Да, это, это обычная продо. Да? Угу, да. Окей. По клавиатуре тут, тут косяк. Я тебе это уже говорил. Она слишком длинная. Но вы уже заказали нормальную версию. Мы да. Мы, во-первых, мы взяли обратную связь. Опять же, слишком длинное понятие растяжимое, да. Но, но... подряд. Он... Клавиш, он не всем нужен, Да. да есть, и вот этот... сказали, но у нас, к сожалению, в России не все хорошо с доступностью в большом количестве таких девайсов, именно премиальных, дорогих, там, клавиатуры от 20 тысяч, то есть те, что дешевле, проще найти, чем дорогие. Я не знаю, как это работает, но, скорее всего, это само внушение, что оно стоит 50 тысяч рублей, и оно мне нравится. Почему-то, да, оно комфортное, и кресло-качалка здесь работает просто шикарно. Я, на самом деле, а, возможно, это все варпы такие, я никогда не сидел на варпе еще. Слушай, насчет монитора, понятное дело, они все 240 герц во всем клубе, 144 у тебя даже нет. Расскажи, пожалуйста, почему именно LG, если бы они не были бы партнерами, кого бы ты взял? Честно говоря, в таком ключе я не думал, потому что LG в целом оснащает своими матрицами очень много мониторов различных, да, то есть в том числе... Я сейчас боюсь соврать, но, насколько я знаю, в тержизовые мониторах, например, стоят матрица от LG. Вот. С точки зрения всех показателей, эти мониторы под киберспорт отлично подходят. То есть, как я сказал, одна миллисекунда, миллисекунда 40 герц, Матрица IPS. Здесь э, у нас кнопочка. Я... Да. Она прибита к того? Она прибита, но ты ее только стула. Хорошо. Получается, я нажму на эту кнопку, и приходит человек, и. Я заказываю, и он приносит еду. Кушать могу здесь. Вот. Здесь только напитки, если хочешь поесть именно в Space, mm -hmm. то надо перейти в лаунж. Небольшая рекламная интеграция, сейчас мы на CSFL и у меня на балансе всего 15 долларов. Да, такое тоже бывает. Я попробую поставить сейчас в колесе на X2 и у меня останется 5 долларов. Я рискую очень беребано сильно. Так, ну, я надеюсь, это синее. Все, отлично. Мы поставили 9 долларов и забираем 19,98. А у нас уже X2, поэтому я предлагаю поставить эту ставку на... Режим джекпот. В джекпоте разыгрываются скины среди всех игроков, которые поставили ставки. Ну и здесь, здесь у нас есть шанс проиграть. Это что? Это 8% было. Только что мы проиграли. У меня осталось 5 долларов, и давайте я залечу на краш. Я выбираю скин и нажимаю «Начать». Теперь я могу забрать тот скин, который мне захочется, просто кнопкой «Забрать сейчас». Давайте на 1.9. Все, по сути, мы выиграли. Вот у нас есть прибавка 1.89. Вот такая вот система. Ссылка на CastFull есть в описании. Ну а мы идем дальше. И если говорить про все эти компьютеры, я тебя услышал, а сколько стоит Час. Вот посидеть здесь. Это зависит от времени ну, дня, недели, но ну, самый вообще дешевый вариант, какой может быть, это утро понедельник из разряда это 300 рублей. Prime Time 600 рублей в час. 600 рублей в час. Вы сейчас услышали самый дорогой ценник в СНГ за час игры за компьютером. Как ты думаешь, она стоит этого? Вот скажи честно. Я не рассматриваю. Ты сказал час игры за компьютером. Я это рассматриваю как общий опыт. Это сервис, это у нас здесь, ну, чтобы вы понимали, например, сделана с нуля вентиляция, у нас каждые 10 минут здесь полностью обновляется воздух. Mm -hmm. У нас здесь персональный комфорт, как ты сказал. То есть ты плачешь не за игру, это experience, опять же у нас определенная клубная тусовка интересная. Поэтому, если говорить за час игры, опять же, это зависит от дохода. Поэтому это... Каждый ответит себе сам. Безусловно, для большинства людей это дороговато, мы это понимаем. Если говорить про этот корпус, он выглядит солидно, очень солидно. И он на столе. Можно вопрос сразу же, почему он на столе? И второй, все характеристики, да. они сейчас у вас будут на экране. Можно просто ценник за этот компьютер? Сейчас уже тяжело сказать, потому что видеокарта с момента, когда мы его собирали, выросли раза в три в стоимости. Вот, но игровое Это... место на тот момент, когда мы делали, стоило все вместе. Монитор, э, кресло, компьютер 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей? так да, ну. да, да, да, но сейчас оно дороже, потому что сейчас вот банально 3080, тогда она стоила в районе 65 тысяч рублей. Сейчас она стоит там, 180. У нас вообще концепция, мы хотели сделать все прям... Лакшери. А, лакшери. Ну, я бы сказал, даже не, от, не лакшери, она а максималках того, что возможно. Я только что случайно поднял глаза во второй этаж, я не знал про это. Я все равно рассказываю там, там, а ты... Да, красиво, красиво. Хорошая была идея взять панорамные окна. Мы хотели, знаете, что, на самом деле, в плане дизайна, не было ощущения, что ты в какой-то комнате Да, То есть, если хочешь, ты можешь зашториться, а так ты видишь все, даже вот то, что в баре происходит, Вот сверху тоже все видно. Такое общее тусовочное место. Там вот есть одна из фишек нашего заведения. Это ячейки для хранения личной периферии для VIP-резидентов. То есть получается, я прихожу в клуб, мне не нравится ваш девайс, у меня свой, кастомный, да. я говорю вам, ребят, меня... я вам даю эту мышку, сокройте, и буду приходить брать, правильно? Грубо говоря, да. Либо второй момент, если ты просто хочешь, чтобы на твоей периферии никто больше не играл, у -у -у. то ее можно положить сюда. У нас э кости разные не только периферию хранят. Кто-то ноутбук оставляет у нас, потому что помимо того, что играют, там деловые встречи проводят. У нас концепция, на самом деле, она шире, чем просто компьютерный клуб, поэтому мы это слово не используем. Uh -huh. Мы себя называем премиальный игровой лаунж. У нас можно отдохнуть, можно провести встречу, можно поиграть, просто потусоваться, то есть... И... Поэтому да, ну, вообще, конечно, задумано это для периферии, для личности. Выглядит э, солидно, Спасибо. как минимум. Мы постарались стилизовать под такие банковские ячейки, uh -huh. они... Сейчас будет эксперимент, мы попробуем заказать э, еды. Нажимаем на кнопочку, ждем. Я сейчас попрошу меню. Да, тебе его принесут даже. Мне его принесут, правда. Буквально на следующей неделе мы внедряем новое меню, оно более ресторанного плана, то есть там будут стейки различного плана, там мраморная говядина, всякая такая рыба, семга, стейки из тунца, паста, ну то есть такая более ресторанного плана. Для этого больше стрит Но если хочешь что-то из ресторанного, уже можно тоже попробовать. У тебя не было мысли сделать один киберклуб на... Масс-маркет, ну, к слову. Да, а второй концепция... сделать вот какую-то... Вот, изначальная концепция такая была. Мы хотели сделать а, премиум и сеть более стандартных, так скажем. Вот. В процессе решили, что сосредоточимся для начала на этом, потому что у нас уже есть предложение открыть за рубежом в Дубае, в Лондоне. Ну, такие клубы. Вот. И мы... Пока нам интересно это, потому что здесь можно больше клевого всякого делать. Давай, давай Карбонару и... Куриный, куриная суп-лапша. Хорошо. Ну, это только надо официанты да. В этом киберклубе получается у нас 5 випок, 3 на первом этаже и 2 э, на втором. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Заходим в випку, здесь дается э, пин-код. Э, то есть, только зная пин-код, можно будет зайти. Ну, в целом, он на самом деле опциональный, если тебе нужно, мы сделаем. Для каждого гостя он персонально назначается, то есть он меняется постоянно, он не статичный. Окей. Заходим, и здесь сразу, понятное дело, есть ощущение того, что здесь хочется остаться. А 4 компьютерных мест? Шесть, суммарно, да, не по кругу. Ну вот просто, блин, меня смущает, все хорошо, но почему Смотри, а, не пять? Мы... Когда ты строишь школу, когда ты проектируешь его, ты учитываешь огромное количество параметров и ты между собой их миксуешь, ну то есть ты думаешь, что важнее в данной ситуации, например, то есть у нас все-таки не турнирная арена, uh -huh. я понимаю, что классически, да, на турнире понятно, что всех пять ряд – это логичнее. в нашем клубе это прежде всего место, где можно потусоваться, отдохнуть с друзьями, uh -huh. это важно. безусловно, если бы мы строили арену и без мы бы сделали место, где прям пять ряд. Uh -huh. то есть поэтому Никто пока, вот, честно, ни разу не жаловался, что не могут сесть. здесь лет. Алиса, включи музыку. Включаю. Это шикарно. Вы выиграли, наверное, ну, большие деньги, потому что тут нет динамиков, ее хватает. То она она шикарная. Да. Вот. И тут еще такой момент, то, что ну, действительно каждый человек в комнате может себе поставить музыку, которую он хочет. Можно с телефона расшарить, mm -hmm. можно Алисе сказать. Это обычно, то есть это 10 тысяч рублей, но насколько ну, она... Двенадцать. <связывая> Вы считаете деньги? Чуть-чуть. <связывая> Чуть-чуть. Бывает, <связывая> моменты бывают такая... 12 тысяч рублей, но она дает реально возможность включить музыку в своей компании, да. ту, которую хочется, и не просить кого-то включить, да. это очень круто. Так, у вас PlayStation 5, и как если ты смотрел ролик про Клуб Донбаза, да. ты видел, что у них были уже эти PlayStation, они еле-еле как-то их добыли. Как у вас это получилось? Он вроде их покупал за 80, я не помню точно. По-моему, да, тоже за 80. Ну там от 60 до 80, в зависимости от того, как, как успели. Мы как, на какие-то успели предзаказы. Вообще мы хотели по нормальной цене купить, но в последний момент выяснилось, что для организации предзаказы не работали. Mm. Поэтому мы купили что-то в рознице, что-то на авито даже пришлось. Но mm. мы очень хотели прям последний. Телевизор у нас 8К, кстати. Вот это 8К. Да, это... Один у вас в клубе? Нет, у нас 5, 8К. Вот. И еще из фишек того, что опять же нигде нет, у нас здесь к телевизору подключен э, компьютер на 3090. Mm. Есть... Слушай, вопрос такой э, насчет среднего чека. Э, обычно клуб приносит в э, ну, среднем чеке ну, до тысячи рублей обычно. Сколько у вас? <звучит> у нас редко бывает, чтобы прям средний чек на человека, обычно на компанию чек. Вот. но если так, наверное, э, чтобы более-менее было комфортно к нам сходить, несколько часов поиграть, там перекусить, от двух с половиной трех тысяч рублей это можно. Ну, реально, наверное, от 3. Какой самый большой чек был за, все, за эти три месяца? Ну, это был день рождения, большой много людей, наверное, 150 тысяч. 150 тысяч рублей. Ну, примерно, я. Ну, это близко к. Нет, это, это хороший ценник. Рестораны могут похвастаться такими ну, ценниками. В комплексе там то, что я сейчас сказал, там было несколько тортов, там было украшение, комнаты. Напошла еда, и в итоге я заказал ванильный милкшейк, и он реально вкусный. Там еще и орео были. Очень приятно. А насчет куриного супа, я еще не пробовал, и Цезарь не пробовал, но выглядит очень-очень все солидно. Здесь не сэкономили. То есть обычно экономят. Здесь пока что выглядит очень хорошо, все там, щедро. Давайте попробуем суп. Я боюсь, что он слишком горячий. Слушай, на самом деле ни в каком клубе. Я не помню, в классе было или нет, но супов я там не видел. Есть фишка. Э -э у нас постоянные гости, кто ходит, они вот от тяжелой еды какой-то, да, типа бургеров, там стейков чего-то, быстро устают, но постоянно, если есть, тяжело. Они многие просят домашнюю еду. Mm -hmm. вот. У нас было один раз, что один артист, опять же, не будем называть имен, он говорит, можете мне сделать просто котлету mm -hmm. домашнюю? Можешь назвать ее, мы запикаем. <связано> Ну а также к этому добавилась паста федучини карбонара. Давай поговорим насчет того самого интересного вопроса. Сколько зарабатываешь? Не Сколько по рублям обошелся этот киберклуб? Ну я уже в одном интервью говорил, что больше миллиона долларов. Больше миллиона долларов, это 73, 76 миллионов рублей, это, как наверное, минимум. На самом деле там уже в этот момент мы перестали считать. Ну Я заметил, да, опять же. Ну, просто потому, что уже стало понятно, что мы изначально э, не укладываемся укладывается сумма. Насчет аренды, э, сколько здесь квадратов? 550 квадратов. 550 квадратов. Стоимость? Ну, миллион сто, по-моему. Миллион сто в месяц. Да. Добрый день. Это считается в этой местности нормальный ценник? Местность это Москва? <свист> Не, именно этот район. Это дизайн-завод «Флакон», это такое модное место. А, я считаю, что здесь обосновано это. Давай, теперь ты фаталити делай. <свист> <свист> Нормально. Фатально, главное. <свист> ну что ж, момент истины. Сейчас я уберу ограничение FPS Max и посмотрим, какой у меня будет FPS. А я скажу по секрету, у меня дома, э 700 fps. На этом десматче. На лайте, у меня 700 fps. Сейчас мы проверим. Так, я открываю консоль, прописываю fps max 0. Я предполагаю, что будет около 650. О, 650. Восемьсот. Ну, fps <с> хороший. За 600 рублей. Вот каждый fps стоит 1 рубль. <с> в час, но клавиатура вот эта, вот эта длинная клавиатура, я давно так не раздражался, клавиатура длинная от Logitech, она неудобная, как минимум для начала, ну я путаюсь каждый раз, эти кнопки слева, G5, G1, это бесполезно, но лично для меня, по FPS, понятное дело, все очень-очень хорошо, правда, это на DSMAC, где 16 человек, что ты делаешь, Рома? Ну извини, я просто тебя избиваю ногой. Сейчас ты решил не проиграть все-таки? А зря. <свес> <свес> <свес> Да. <свес> ты это не включишь в видео, я знаю. <свес> да, не включим, потому что мы не записываем экран. Но Точно. я автосъемочку сделал. Снимем, когда Эрик выиграет. <свес> Вы работаете с 11 утра до 6 утра. Почему именно так? <свес> потому что... Раньше особо никто не приедет и на дольше обычно не задерживаются. Обычно если продлевают, там, ну дольше сидят, то часов до восьми, ну максимум было до 9, вот так. Угу. Вот. Поэтому весь этот час, он такой достаточно технический, в него э, в это время можно провести большую там и так далее. А гостей все равно нет, поэтому вот такой график. Так, а сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим, что у нас там. Блин, мне так нравится, как у вас тут по воздуху. Он такой приятный и холодный. Это тысяча... Уже восемь вроде стоит одна. Я, я себе брал такой за тысячу восемь. Это, это дешево или дорого? Дорого, дорого. Простите, ребята. Ну, мы правда хотели хорошо сделать. Поэтому все... Это же Xiaomi, да, по-моему? помню. Да, по Да. Вот насчет этого не уверен. Не думал, что я буду рассматривать мусорку в каком-то гивер но она выглядит... Айтишно, <с> забавно. Она может сама закрыться? Может, она там даже есть таймер. Ой. смотри, вот видишь, а, гаснут вот эти и через да. вот только она закроется. Если ты не будешь махать руку, Хорошо, ты можешь... давай. <с> ты уже помахал. Таймер? И сейчас он закрывается? Да. Это легендарно. Это просто легендарно. <с> а какой <с> тут процессор когда стоит? я <с> видел все, вот можно мусорки убирать. Слушай, сколько стоит эта мусорка, Коля по-братски, посмотри. Боже, что? Я не думал, что это я буду обозревать. Я думаю, что мы прошлись полностью по всем компьютерам. У есть еще одна комната. Можем показать еще одну випку маленькую. Мы пришли в другую випку, и здесь почти все то же самое, но другой цвет штор. И, кстати, можно просто закрыться, и ты теперь приватен, и тебя никто не видит. Ну и самое интересное, что здесь прикольная шумка, так как двойной ряд стекол. Я только что попробовал и суп, и пасту, и, ребят, на самом деле ощущение, как будто я не в кибер-клубе, а в каком-то ресторане со, -со, -со звездой Мишлен. Я, конечно, утрирую, но было, ну, это реально вкусно. Да и сам клуб, понятное дело, дорогой, но если люди сюда приходят, они понимают, что нас, за что они платят и что они получают, какие услуги. Всегда в каждом рынке есть бюджет-отверстие, плюс-минус, и премиум без этого никак поэтому люди сюда будут такие приходить я думаю на этом моменте можно закончить сейчас у вас на экране появился другой ролик про мои обзоры киберклубов поэтому мы советуем тыкнуть по ним и посмотреть еще другие серии пишите ваше мнение в комментариях с вами был я Эрик Ширеков и Роман Мошников. Машников совладелец да, Invasion Universe Labs, тоже, да. спасибо за Спасибо ответ